Привет, я Шок, и это новая серия фейсит ежедневника, и в этом выпуске я играл достаточно хорошо, прям вау. И самое главное, завтра в 23.00 пройдет на моем твич-канале крафт АВП Гунгунира, который стоит около 5000 долларов. Поэтому я жду тебя на этом стриме в 23.00 завтра. Ссылочка есть в описании. Я очень надеюсь, что ты придешь. Вот, правда, не проигнори это сообщение. Я жду тебя на крафте. 19 тысяч лайков по традиции, а мы полетели. Первая катка. Вышла реклит. Напиши. Перезвонишь. Перезвонишь. Вот... Почему я должен ловить это дерьмо? Почему именно я должен ловить это дерьмо? Почему я? Что я сделал не так? Я должен был прыгнуть? Хорошо, ладно. Должен был прыгнуть. Хорошо. Он просто стреляет в стенку. И я попадаю в эту стрелку. Хорошо, согласен. Нужно было прыгнуть. Ладно. Вот. А он ставит такие пули. Эдвард. Эдвард, ты? На его прицел, нет. нет. нет. О, я не, это... нет, о, о, о! Кто еще не слышал? Кто-то не слышал! Кто-то не слышал! Кто-то не слышал! Кто-то не слышал! Кто-то Дверь Покажи на себя, у меня есть моллик 40 секунд, Ротерпись, не торопись, не пикай Пошел, пошел, пошел Вышел, вышел окно Он не выйдет больше Просил, один ухо Ромба? Ромба есть? убил да, да, да. о боже так быстрее а так. нормально 8 8 ай й й й й А можно убить меня, видя меня, а не прострел Подождите, что это за дерьмо творится? Блин, не дерьмо. Да, это дерьмо какое-то. А, у меня есть, кстати. Фух, я, я выиграл раунд. Боже, и дауны какие-то играют. Даже тут онлайки, даже тут онлайки, что это за игра? Почему меня okay, резу, okay. режут на фестис? Как, как, как это вообще? Что, что случилось с игрой? Okay. Я не могу заспрейчить челла, я не могу заспрейчить челла. все я понял вторая катка да, курен, потому что, потому что ну Эрик убивает в кашер ну зачем зачем убивать челока который двигается? ну зачем зачем зачем зачем зачем Hello, hello, hello, hello, thank no, sure. I mean, you. No, no, на Не мама, пауза. ай ай ай ай ну почему и так много ну почему их так много на из ван дров только залетел до скольки стрим час до четырех Ван, мил. A, a, a, a, a, a, a, no problem man. No. Батя на Эрике, батя на Эрике, ну, ну, ну, ну куда они лезут, ребята? Ну, они забыли, что Эрик тренируется на Сайбершоке. Спасибо. Ну ладно, Эрик даже когда сдох, он делает кил. Ребята, батя на месте, потому что он второе место. Так, идем дальше. Мне понравилась игра. Третья катка. Ну, но в этом месяце. В субботу я, я хотел подхремить, это идеально было бы, но я, может быть что-то пойдет не так. Аймптинг, зибом. Нет, а Можно, пожалуйста, на базу. Podód, podód... Progo do mojego bracia! <laughs> Что? Я не флеш не флеш. Oh God, Я делал лицо как будто для меня обычный килл, все нормально. Чам nice. Повезло, повезло. Окей. Okay. А блин, это вообще невозможно раунд как Вообще невозможно раунд Но я могу я Карт, кар, Как я... Такие легкие моменты Я... Ахххххх Здесь One more. Come он with this man. Come, come, come, come больше общаться Push, nice. nice. <laughs> take home, yeah, yeah, no. <laughs> oh. Nice Nice. One long, one long, low the... Come come come I can boost, I can which... boost. Sucky Close! Two guys! Yeah, one more, oh, one more! <laughs> Найс, дефюз Найс, бро, Can you last middle, door, check, check door GG, guys nice. Ребят, вторая катка в солу и вторая победа Мне кажется Ой, я еще одну катку успею как раз таки Идеально Прям идеально. Что я могу сказать по этой катке? Мне э... Мне понравилась катка. Все, выйдем дальше. Вот так вот. Четвертая катка. Ч <laughs> oh. ⁇ рт. Лочпи, лочпи. Ч ⁇ рт. Ч ⁇ как думаешь gespannt. это норм mm. вот ссылка на скрин и не знаю видно это, или нет хтттт слеж слеж с тем чему нет дефолт Меня репортнули <ракан> на, <рекури> на, на выстиг впервые за все время. <рекури> Наверное. Я, коби, коби, коби, Коби, коби. Я, коби. Nice. Smoke instead uh in uh plant on smoke. Bomb has been planted. go flash. Nice. Ooh. Last CT Last CT, last Я шорты, да Я CT Don't pick, don't pick Я смотрю, я кросс смотрю, если они пробежили, смотрю кросс Пробежал, на файр, на файр Пэллос, какие тайминги, такие тайминги Leather. У меня два тайминга в этом раунде просто отмена. Most ladder. Most ladder. One more Ай, Вау, yeah. yeah. yeah. wow, он такие так и ставит. Это Эдвард Идсэй, идсэй. Без 50 HP, 50 HP поус. 1 Ну куда я прыгаю так сейчас? Ладно, сейчас... Можно взять паузу, я думаю. Я себе Меня даже прыжки убивают. Фула. Коннектор, Ван. Коннектор. Так, пауз. Сгорю. Concrete. Это тире. Это, Это просто тире. Это просто тире.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 Найс nice. one, one, one kitchen door He's... Last kitchen Last kitchen Блин, я в минус сыграл, серьезно Всю катку в плюс сыграл, всю катку в плюс сыграл Nice. Сэнк, спасибо, спасибо, спасибо за игру. Друзья, фиксируйте. Наконец-то мы сделали это дерьмо. А, ребят, наконец-то мы забрали этот грёбаный Facet в плюс. Мы восьмой левел, во-первых. И мы сыграли за сегодня 4 катки. Три из них забрали. И три из них мы играли в соло Элла, которую мы подняли у вас на экране. Всем большое спасибо за просмотр. Это был Фейсит Ежедневник. И завтра в 19.00 будет новая серия. Всем пока!